очень важный разговор или ты по WhatsApp голосовушки ты кстати прикольно выглядишь yeah. <смех> это, можешь прямо остановиться мне просто в другую сторону я с другом шел и я посмотрю ты очень классная какая-то в шляпе <смех> блин ты вообще какая-то необычно но в хорошем смысле ну не знаю не похожи на остальных то есть, знаешь, есть какой-то стиль свой, какая-то изюминка. Ты похожа вообще на какую-то испанку, знаешь, с такими волосами. И это очень круто выглядит. И у тебя очень, блин, у тебя такое доброе лицо еще. А как тебя зовут? Лиза. Лиза? У меня почти так же, как у тебя. Коля. Планета. Да я шучу. Хорошо. А ты просто гуляешь одна? А где все мужики поклонники Печально. Не, не знаю, как бы ты очень крутая. Как бы я очень хорошо чувствую людей, но прямо от тебя верит как-то добротой. Не знаю, с тобой хочется стоять и общаться. Я очень я крут... так мило, поспечу, а сейчас, почему? А Вы я какой-то дис... дискомфорт. Взор... Но ну, я понимаю, я это наглая бородатая морда подошел и начал комплиментами закидывать, а то -та там. Ну, ну я просто человек прямой, как бы, если мне хочется там сказать, что. Я просто, у меня настроение такое говно сегодня. Я встал утром и думаю, блин, нужно хотя бы кому-то что-то приятное сказать сегодня. Чтобы у кого-то было хорошее. Но хотя я сейчас стою, оно такое, блин, какое-то, не знаю, теплое ощущение. Как... Это очень круто. Когда ты это свободно бываешь? А сколько тебе Двадцать? офигеть. Это прикольно. Нет, нормально. Не, ну я просто постарше тебя и я... это. Но это круто, мне 25. Да. да дело не в возрасте, дело, чтобы было приятно находиться да. А ты где обитаешь? Ну ты с Питера? Да? Ну, почти, я тут живу. Ну а ты в каком районе? Можешь где-то рядом живем. Офигеть, я только скупчино. Недавно переехал. А где, на Ярослава или там? Нет? Подальше? А там есть, короче, в Балканском прикольный рейстик этот. Панда или парда, что-то такое на четвертом этаже. Ну, слушай, у меня, короче, идея. Можем сгонять, короче, не знаю, на следующих выходных, наверное, посидеть там, чаю попить, пообщаться говорю говорю, у меня такое сегодня состояние, мне это, я себя некомфортно чувствую. И, хотя, блин, можно было бы и сейчас, но я сейчас работаю просто. Да. Не хочется тебя отпускать. Просто хочется стоять, болтать, слушать музыку. Это. хочешь Я тоже. Это друга. Он дал подержать. А ты это, учишься? Да. У тебя что такая майка необычная Bed habits. Это что такое хэббис? Это кто-то мой бывший. Бет хэббитсы да. Типа плохой ковид или что? Ты прям так волнуешься прям? А, блин, а ничего странного в этом. Ну, понравился человек, он большой просто поболтал. Даже если это ни к чему не приведет. Ну, просто хорошее настроение там с подарить. А ты можешь прям успокоиться, ты прям дрожишь, как этот банок? А я прям это. Это безопасно простыл. Это. Ну я киностатик, то есть я чувствую людей по прикосновениям. Это очень крутая штука. Может быть, эти научу. Ну ладно, я тебя не буду это обгонять. Вот, давай я запишу твой номер и okay. мы звонимся. Ну я понимаю тебя, то есть, но ну, это дискомфортно, особенно ты это добрая какая-то. А тут подошел бородатый дядька и. я тебе дозвон сделал? Нет, что-то не то. Да можно. Давай заново. Нет. Блин, столько приятно пахнет, что я тебе звон сделала. Лизочка, сейчас мы будем это, прощаться с тобой. Тебя. Ну давай, как не как пацаны, а как этот парень был. Ну ладно, это мы с тобой потом понимаем. Пока.